Всем привет, народ, меня зовут Сергей, и вы это уже знаете. Я смотрю, вам прошлый мои понравился, интерактивный, страшный истории, да? Вот, и я решил вам сделать новое видео. А сейчас видео джеффи-убийцы от пользователя Allstart. Так, встанешь ли ты на путь жесткого и кровавого убийцы, или же будешь с ним бороться, лишать тебе? Джефф-убийца. Выбор пути. В Висконсине происходят жесткие расправы над мирными жителями. Тела жертв были ужасно изуродованы, а постели, на которых спали некоторые жертвы, были полностью пропитаны их кровью. Полиция никак не может найти маньяку, совершающего убийство, но однажды детектив Марк Равен смог напасть на след И теперь у нас есть выбор, или детектив Марк, или Джефф. В прошлый раз все классно на детектива, но это было за кадром. Ну, давайте уже следовать детективу Марку, потому что Джефф как бы... Наш главный персонаж, а мы его будем искать. Марк Раван, 2016 год, Висконсин Рапидс, США, лето. Марк проснулся рано утром, он посмотрел на спящую жену. Она спала так сладко, что любой мог бы сейчас позавидовать. Немного посидев, Марк направился в ванну, чтобы умыться. Как вдруг раздался телефонный звонок. Зараза, кому там еще надо в такую рань? Подумал Марк. Он прошел к телефону и взял трубку. Алло, алло, Марк, раздался голос из трубки. Я тебя не разбудил? Нет, а что случилось? Сегодня ночью произошло еще одно нападение этого маньяка. Жертвой оказалась молодая пара. Убийство произошло на Ройс-стрит. Шеф требует, чтобы ты приехал туда прямо сейчас. Вот же блин. И почему он не спрятал трупы, чтобы их обнаружили позже? Я ведь только проснулся. Ладно, передай ему, что я скоро буду. Марк бросил трубку. Он отошел от телефона и пошел в ванную. Он умылся, а после начал собираться. В этот момент проснулась жена. Марк... «Сказала она с сонным голосом. Ты куда?» «Ночью произошло еще одно убийство. Это точно дело рук того маньяка. Я уверен в этом. Может, останешься с нами?» «Спросила она, смотрев взволнованным взглядом на мужа». Марк застегнул последнюю пуговицу на пиджамке и сказал. «Послушай, Элис, я понимаю, как ты волнуешься за меня, но я обязан поймать того убийцу. Он убил нашего сына, и я не собираюсь сидеть сложа руки». Он поправил галстук. Выдвинуй ящик из письменного ствола, что стоял у стены, достал туда пистолет и спрятал его за пояс. В этот момент в комнату вошла десятилетняя дочь. Вовремя же ты его убрал, сказала Элис, глядя на Марка. Кого убрал? Спросила девочка. Марк немного поколебался, а затем улыбнулся и сказал Ничего, за чёный, почему ты не спишь? Мне приснился кошмар. Что за кошмар? В нем было какое-то страшное и уродливое существо щупальцами. Оно было слизким и тянулось ко мне, а пасть его было круглой и с большими клыками. Внезапно в ее голосе послышалась нотка страха. «Боже, Кейт, иди ко мне», — сказала Элис. Девочка залезла к маме на кровать, и они крепко обнялись. Элис посмотрела на Марка и показала ему взглядом на выход из комнаты, как бы говоря, «Иди, пока она отвлечена». «Марк» вышел из комнаты, затем он... Обулся и вышел из дома. Он сел в свою машину и отправился на место преступления. Так, на место преступления. Место преступления. Марк приехал на место преступления. Первое, что он увидел, огороженный желтыми лентами труп мужчины на скамейке. Заплаканную девушку, которая старается успокоить лучший друг Марка Джеймс. А также полицейские машины и одну машину скорой помощи. Выйдя из машины, Марк направился к Джеймсу. Привет, Джеймс. «Привет, Марк. Эту девушку я пока ни о чем не расспрашивал. Она плачет уже долгое время. Никак не могу ее успокоить. Что ты думаешь об этом преступлении?» Джеймс немного помолчал, а после ответил. «Да, как я во всех предыдущих убийствах. Этот псих уже стольких убил. Порой сожалею, что у нас в стране отменены казни. Этот...» Начала говорить девушка дрожащим голосом. «Убийца он, он...» Она снова разрыдалась. Спокойно, начал Марк. Мы обязательно поймаем этого подонка. Только скажите нам, как все произошло. Я понимаю, что вам сейчас тяжело об этом вспомнить, но все же прошу оказать содействие. Это поможет нам поймать этого психа. Но удивление слова и спокойный голос Марка смогли немного успокоить девушку. Она, не... Она недолго помолчала и затем сказала. Мы шли ночью по улице и ни о чем не подозревали. И мы с моим парнем так мило разговаривали. Я очень сильно любила его. Как звали вашего парня Джереми. Когда мы сели на скамейку, то через минуту, откуда вот ни возьмись, выскочил маньяк, и на ее глазах вновь начали выступать слезы. Она начала заикаться, но все же смогла взять себя в руки и... и... он спролил ему живот. Увидев весь этот ужас, я закричала и убежала прочь. Мне было страшно. Вы видели лица убийцы? Да, такой ужасной мордой я в жизни не видела. В ее голосе послышалась злость. Лицо его было белым, как снег. Кожа натянутой, а веки сожжены. Волосы были черными и свисали до плеч. Также он был в белой толстовке. Еще у него были разрезаны уголки рта. Чуть ли не до ушей. О, Господи, это было ужасно. Она опустила голову, закрывая лицо рукой. «Тише, тише, Джеймс!» Он посмотрел на своего друга. Позаботишься о ней?» А что я, по-твоему, до этого делал? Вот и славно. После этого Марк направился к огражденному месту, где сидел на скамейке труп с упущенными наружу кишками и полуразрезной шеей. Вся скамейка была заляпана кровью. Марк перелез через ограждающие ленточки. Итак, с чего бы начать осмотр? Так, смотрите, у нас тут есть... Или осмотреть туп, или осмотреть само место. Хм. По-любому трупу посмотрим. смысл того места. Да? Так, Марк начал осматривать труп Так, что тут у нас? Шея наполовину разрезана, рана выглядит так, словно маньяк пытался отрезать голову Жуть Что дальше? Кишки выпущены наружу Убийца воткнул нож в живот и, судя по неаккуратному разрезу на одежде, потянул его наверх по вертикали хм. Значит, маньяк находился позади скамьи Выпрыгнул с темноты и вонзил нож в живот Странно, что он оставил девушку в живых. Обычно он свидетелей не любит оставлять. Может, он порой любит проявлять милосердие? Так, теперь нужно осмотреть само место. Может, убийца смог оставить хоть какой-нибудь след этот раз? Так, нет улик. Он начал осматривать само огражденное место, но так и не смог ничего найти. Вот же дрянь. Может, по три... «Может, потерпевшая видела, куда мог пойти убийца? Зная, что это возможно. Бред, но лучше спросить на всякий случай. Чем потом жалеть?» Марк перелез через заграждение и направился к девушке. Подойдя к ней, он спросил, не видела ли она, куда мог пойти убийца. Девушка ответила, что ничего не видела. «Вот черт, опять ехать к шефу ни с чем». «Что ж поделать?» – подумал Марк. Он сел в машину и направился в полицейский участок. Марк приехал в полицейский участок и доложил обо всем своему начальнику. «Ну, хоть свидетель живой», — сказал начальник. «Ладно, поезжай домой, я вызову тебя, если что-то случится». Марк кивнул и направился домой. По пути он думал, как поймать убийцу, который не оставляет после себя никаких улик. На первый взгляд это невозможно, но что если подумать? В принципе, можно подождать до следующей ночи, пока маньяк снова выйдет на охоту. В следующей ночи он зайдет в один из домов, чтобы кого-нибудь убить. Да, он всегда так делает. Эту ночью он убивает на улице, а следующий дом. Такая вот закономерность. Вот только непонятно, почему он убивает именно так. Либо он сам не осознает, что, люб... что он делает, либо... черт его знает. Сейчас не это важно. Важно то, что когда в полицию поступит звонок, мы отправимся на указанный адрес отряда. Мы отправим на указанный адрес, отряд, простите. Состоящий из опытных бойцов, которые должны суметь поймать этого маньяка. Неплохой способ, но что если убийца удастся же убежать? Тогда нужно придумать что-то еще. Марк уже подъезжал к дому, он вышел из машины и вошел в квартиру. Дома никого не было. Видимо, Элис ушла гулять. Скейт в парк, подумал Марк. Он прошел на кухню, налил себе чай. После первого глотка в его голову пришла мысль. Придумал! Может, стоит проверить, в каком районе чаще всего происходит убийца, убийство, а потом послать в этот район несколько полицейских. Они будут обыскивать заброшенные места и все остальные возможные укрытия убийцы, не думая, что ему есть ли скрываться кроме таких мест, особенно с такой рожей. Верно, нужно позвонить Джеймсу. Марк поставил кружку на стол и мигом прошел к телефону. Он взял трубку и позвонил своему другу. Он попросил его узнавать. В каком районе чаще всего происходит убийство И тот согласился Так Нападение маньяка Время приближалось к ночи К этому времени домой вернулась Элис и Кейт Спустя еще несколько минут в доме раздался телефонный звонок Марк мигом подбежал к телефону Джеймс? Алло Марк Я узнал насчет района с частными убийствами Это самый бедный почти безлюдный район Висконсин Рапидс. Он называется Брейтрик «И еще кое-что. Несколько минут назад нам поступил звонок из частного дома о нападении маньяка. Мы послали туда отряд, как ты и советовал. Если интересно, то могу сказать адрес. Говори!» – с серьезным голосом ответил Марк. Джеймс назвал точный адрес. «Хорошо, спасибо, Джеймс!» – Марк сбросил трубку. «Отлично, маньяк в доме. Я поймаю этого сукиного сына и забью до полусмерти. Тварь! Он поплатится за то, что сделал с моим сыном. И мне наплевать!» что отряд уже выехал и сам сможет его поймать, Я хочу поквитаться с этим психом и сбить его до полусмерти. Отряд полиции послужит мне лишь подмогой, подумал он. Марк? Послышался голос Элис из соседней комнаты. Видимо, она хотела узнать, кто звонил, но Марк не обращал внимания. Он мигом собрался, вышел из дома, а затем уехал в названный, в названный Джеймсом адрес. Когда он приехал, то увидел, как около дома стоят полицейские машины, а в сам дом входят два полицейских. Марк вышел из машины и направился в дом. Его пытались остановить командующим отрядом, но, увидев полицейский значок детектива, он тут же отстал. Подбегая к дому, Марк достал из пояса пистолет. После этого он вместе с двумя полицейскими вошел в дом. Внутри царила, царила гробовая тишина. В воздухе чувствовался запах смерти. Один полицейский зашел на кухню и увидел труп девочки-подростка, лежащей в молоке в перемешку с кровью. Вот же черт, сказал один из полицейских. Бедная девочка. Он убил ее прямо во время того, как она пила молоко. Да, у меня такое чувство, что этот маньяк сейчас наверху. Он может проверить, подумал Марк. Так, на самом деле, э, если он один, нас тупо з -з завалят нахрен. А если нет? <музыка> ну ладно, давайте останемся с полицейскими, то хотя у нас будут выжить э, шансы. Марк остался с полицейскими, один из них продолжил... А, стоп. Один из них доложил главному о девочки. В этот момент с лестницы второго этажа выбежал маньяк с окровавленным ножом наготове. Марк увидел маньяка, тут же направил на него пистолет. Он выглядел так, как и описывала его девушка. Белая толстока, веки сожжены, волосы черные и свистают до плеч. Кожа белая, как первый снег, и натянута, а угол рта были разрезаны чуть ли не до ушей. «Хе-хе-хе! Привет! Я Джефф!» — смеясь сказал убийца. В этот момент Марка одолела злость, в его голове вспылили воспоминания о сыне, и он тут же начал стрелять в маньяка. От первого выстрела Джефф сумел увернуться, низко наклонившись и уйдя вперед, а от второго выстрела и уворачиваться не пришлось, ибо Марк попросту промазал. Спустя мгновение Джефф уже оказался рядом с ним. Детектив ожидал, что сейчас получит ножом между ребер, но вместо этого получил чертовски сильный удар кулаком по голове. Марк упал, в его глазах потемнело. В это время Джефф резко вонзил нож, показываю ч оказавшимся у себя рядом полицейскому, из-под низа в подбородок. Клинок прошел через мозг, а кончик острия выходил из макушки. После этого Джефф вынул нож и направился к окну, собираясь бежать, в этот же момент из кухни выбежал второй полицейский. «Стоять!» крикнул он и начал стрелять. В это время Марк пришел в себя. Он встал, поднял с пола пистолет и побежал с Джеффом, который уже выпрыгнул в окно. Так. Марк вылез через окно вслед за убийцей и побежал за ним. Отряд стрелял в маньяка, но промахивался. Тогда началась погоня. Марк и члены отряда гнались за Джеффом, но все же смогли его упустить. «Черт, черт, черт!» ругался в мыслях Марк. Так, спокойно. Сейчас вся эта злость ничего мне не даст. Лучше стоит позвонить Джеймсу и сказать, чтобы он послал полицейских прочесать все возможные укрытия убийцы в районе Брейтрик. Марк сел в машину. Он был ужасно зол из-за того, что упустил того, кого не мог поймать. Видно, этот раз маньяк был совсем близко. Детектив постарался взять себя в руки. Он взял мобильник и позвонил Джеймсу. Алло, Джеймс, слушай, ты можешь послать полицейских предсчитать все возможные укрытия убийцы в районе Бейтрик? Да, хорошо. Так вы не поймали убийцу? Марк немного помолчал. Откуда ты знаешь, что я на месте преступления? Глупый вопрос, Марк. Мы с тобой лучшие друзья, и я отлично тебя знаю. Ты не упустишь возможности поквитаться с тем, кто отнял жизнь у... Джеймс вдруг прервался. Да, я понял тебя, ответил Марк, отпустив взгляд и поджав зубы. «Ладно, тогда, надеюсь, ты сможешь поймать этого ублюдка». Марк сбросил трубку. «Я как-то, надеюсь, сказал про себя». После этих слов он завел машину и направился домой. Хм. Так, народ. Эм, я не знаю, стоит ли продолжать. Уже 14 минут мы записываем. Наверное, вы уже немножечко устали. В общем, если вам интересно продолжение, я его запишу. Только в следующий раз. Да? Ладно, надеюсь, вам понравилось Пишите Если вам все-таки интересно Как будет развиваться дальше события Все, всем удачи, пока